Всем огромный привет! Не могу не поделиться с тобой, студент, последними новостями студенческой жизни. В эфире «Универньюз» в студии Регины Якупова. Сегодня в выпуске. Деньги любят счет и надежность. В Казанском федеральном обсудили финансовую безопасность. В КФУ прошла презентация книги Аяза Гелязова «Давайте помолимся». Задумайтесь, каким потрясающим результатом способна привести финансовая грамотность. Люди больше бы не столкнулись с недобросовестными организациями и мошенниками. Как повысить уровень финансовой осведомленности, расскажет Аделя Шамилова.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 КФУ на Всероссийской конференции обсудили достижения и проблемы современной генетики. Подробности далее в сюжете.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 О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике веб News. В Казани состоится заседание научного общества онкологов Республики Татарстан. На встрече медицинских специалистов обсудят методы лечения рака молочной железы. Мэра Казани Ильсуры Медшина избрали заместителем председателя комитета по актуальным вопросам Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Тайное голосование прошло 19 октября во Франции. Лига студентов Татарстана запускает пятый сезон обучающего проекта для новобранцев. 20 по 23 октября на базе молодежного центра «Волга» пройдет школа актива «Первая Лига Старт», в которой примут участие 150 студентов Республики Татарстан. Новобранцы молодежной организации обещают погружение в мир активной студенческой жизни и лекции от лучших спикеров республики. В Казани известный адвокат Александр Добровинский проведет мастер-классы. Адвокат, ранее представлявший интересы Филиппа Киркорова и Бориса Березовского, проведет в Казани мастер-класс по переговорам. Запускается рейс из Казани на Гуа. Авиаперелеты будут выполняться на авиалайнерах Boeing 757-200. Рейс на Гуа из Казани открывается 21 октября. Полеты на популярный индийский курорт будут осуществляться в зимнем сезоне. Акбарс потерпел второе поражение подряд. В столице Словакии Братиславе Казанский Акбарс уступил в овертайме Словану со счетом 1-2. Планетарий КФУ распахнул свои двери для детей-сирот. С начала осени в планетарии КФУ уже побывали 170 детей из малоимущих и неполных семей, а также детей с ограниченными возможностями. В Казани начался новый сезон студенческой хоккейной лиги Татарстана. Команда Поволжской академии спорта и туризма в сухую победила сборную КНИТУ. Казанский федеральный посетили гости главного университета Северной столицы России. С какой целью прибыли и что нового они узнали, смотрите в нашем сюжете.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 Марина Журавлева, Леонардо Влетяров специально для Универньюз. Арпад голготцы некогда был заключенным советских лагерей. В 1947 году 19-летний парень, участник подпольного молодежного движения, был приговорен к 20 годам лишения свободы. В Казахстане судьба и свела его с ровесником, будущим классиком татарской литературы Аязом Гелязовым. Что же привело венгерского переводчика в Казань, узнаем в следующем сюжете. 19 октября в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого представили русский перевод книги Аяза Гелязова «Ягидс Давайте помолимся». Знаменитый в Венгрии переводчик русских классиков Арпад Галоси впервые в Казани. С будущим татарским писателем Венгр подружился в советском лагере, который, как он шутит, стал его погружением в языковую среду. Я рада вас познакомить с гостем.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 Мероприятие посетили почетные гости, среди них представители Союза писателей, драматурги, историки, председатель профильного комитета Госсовета Республики Татарстан, также представители Генерального консульства Венгрии во главе с Ференцем Контром. Нельзя не отметить и двух сыновей народного татарского писателя, Искандер и Рашат Гелязовы. Воссоединить старого друга с родными писателя посчастливилось доценту Высшей школы татаристики и тюркологии имени Тука Эмилию Шеху Буддиновой. По словам сыновей, Арпад Голодцы стал близким для их семьи с первого взгляда.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 Yeah. <laughs>